Здравствуйте! Сегодня 3 мая. Я хочу вам рассказать о посевах на моем подоконнике. Мы вместе с вами сеяли помидор. Это было в феврале месяце. Вот. И на сегодняшний день наш помидорчик цветет. Некоторые боятся вырастить помидорчик в квартире или на балконе. Боятся, что не получится помидорчиков. Хочу вам показать, как достигается пыление помидорчиков. Вот так вы постучите чуть-чуть по стволу. И вот этого вполне достаточно, чтобы помидорчик опылился и появился, завязался, вырос новый помидор, молоденький помидорчик. Вот. Помидорчики по своей помидоры по своей природе, пантерокорпические, так скажем, самоопыляемые, склонны к самоопылению, поэтому им не нужен опылитель. Может, ну как, они появятся, или от движения воздуха э, при ветре, или вот так постучать немножечко. так. Вот видите, на сегодняшний день у меня три помидорчика. Остальные я отдала. Вот. И уже цветет. Вот одна кисть. видите помидорчик. И тут несколько. Вернее, не помидорчик, а цветочек. И несколько, несколько будущих цветочков. И рядышком. Вот вторая кисть. Но другие помидорки, еще растения другие еще не цветут. Вот такой нарядный зеленый кустик у меня на окне растет. Здесь немного пока земли. Я не полностью досыпала. Досыплю больше. Почти в уровень. С горшком, с краем горшка. И помидоры нарастят большую корневую систему. Так, второй всходик. Мы вместе с вами сеяли базилик, по-моему, 10 февраля это было. Вот на данный момент у нас вот такой базилик. Я уже здесь несколько верхушек сняла, кушали. И вот постоянно можно пользоваться зеленью базилика. Также мы вместе с вами сеяли да, дайте, что это? Это хурма. Вот, видите, такие уже большие растения. Ну-ка, сантиметров 12 приблизительно. Вот такие растения. Вот. И с довольно-таки красивыми листьями. Вот такие. Растения. Такие растения выросли. Во втором вазончике дела немножко хуже. Ну и этих трех растений вполне достаточно для одного дома. Также мы с вами сеяли киви, но киви, наверное, не подошла. Ну, я не знаю, или земля, или освещение. В общем, хорошего результата я не достигла. Вот и все на сегодня об этих всходах. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.